Очень хорошо посчитали специалисты, если можно рассказать на примере мамочек с маленькими детками, да, младенцами, годовасиками, можно увидеть, что если мама все время будет находиться вот этой приложением к ребенку, этой функции, у нее с психикой могут начаться проблемы. И для психического здоровья человеку, который живет в режиме функции, успеет тысячу и одну Желание свое воплотить, да еще и добрый пакет чужих желаний, чтобы прослыть хорошей девочкой, хорошим, хорошим мальчиком. Вот для мамы, которая приложение к ребенку, очень важно иметь два часа, два часа, ребята. Это норма. Ничего не делания личного времени в течение суток. Или целый день один выходной день в неделю, где она может ребеночка передать любимым родственникам, папе, бабушкам и немножко отдохнуть. Конечно, за эти два часа женщина не будет только вдыхать аромат и только слушать свое дыхание. Она успеет и хорошо, качественно принять душ, прогуляться, посмотреть что-то, пролистать сети, проскролить. И также будет очень здорово, если вы 16 минут в день будете уделять ничего не делая. Откуда такая цифра 16? Я в свое время это сама изобрела, как некое мерило времени для практик, а потом нашла у своего классного знаменитого коллеги тоже именно эту цифру. Рассказываю секрет. За 8 минут свет от Солнца доходит до Земли. И мы видим свет, который солнечный излучает наше Солнце. Мы видим это, так, так, так, так, так. Мы видим это через 8 минут. И следующий процесс – это следующие восемь минут. Следующие восемь минут – это когда от Земли свет успевает дойти до Солнца. Вот такая история. А здесь я хочу также добавить, что очень важно эти 16 минут посвятить себе. У вас будет как траектория луча от жизнедающего Солнца к Земле и обратно. И в этой траектории луча от Солнца и обратно вы сможете на самом деле впитать то, что запрашиваете в пространстве. Вот таким образом. Поэтому не забываем полениться. Обязательно нам это нужно запланировать, делая цели. Так, сейчас, одну минуточку, я приостановлю видео. Сейчас мы одну минуточку приостановим его. А, возобновляем эфир. Вот. И теперь я хочу сказать такую вещь, что когда вы установили себе значимость ничего не делания как важную функцию. А я предлагаю вам только тогда перейти, когда у вас будет прописано и внимание к себе как режим, как питание, как ничего не делание, как ваш собственный фитнес и спорт, ваша способность высыпаться. Только ради Бога, пожалуйста, раз мы такие сейчас бережные к себе. Не ставьте себе четкий границ, что я засыпаю в 10 часов вечера. Вы будете расстраиваться. Лучше не ставите цели, которые вы подозреваете, могут быть недостигнуты. Причем это касается и огромных целей, заработать миллион-миллионный, и это касается режима дня. Мы живем в мире, который очень спонтанен, очень потоков. В целом я за режим и за то, чтобы у каждого он был свой. И теперь почувствуйте, когда мы э, имели в виду разговор со своим телом, как с мудрым ребенком, также мудрого заботливого родителя, так и с вашим режимом. Если вы уже выросли, и вам 20, 30, 40, 50 лет, посмотрите, э, что происходит в вашей внутренней вселенной. Как звучат голоса родителей, когда вы не вовремя ложитесь спать и доедаете еду на тарелке? Ведь смотрите, мы, мы попали в интересный коллапс, когда раньше а, современное поколение взрослых, которые смотрят этот эфир, были маленькими, их учили, пока не доешь, не станешь со стола. Доедать надо, уважать труд всех. И вот те дети, которых очень так вот жестко учили доедать, потом... Платит большие деньги за курсы диетологии, чтобы получить разрешение, наконец, не доедать. Вот что происходит. То есть, если человека заставляли доедать, то он вырастает и продолжает себя насиловать на эту тему. Также ваше отношение с режимом может быть пересмотрено. И будьте себе добрыми родителями. Может быть, даже теми такими, внимательными такими заботливыми, которых не было у вас в детстве. Поэтому перестаньте себя ругать за то, что вы не выполняете какие-то мелочи, которые могли назначить себе. Как обязательное мерило, вот в духе ⁇ одень, шапку, ложись по 10 часов ⁇ Потому что стресс, гормон стресса, кортизол, он способствует и не тому тонусу кожи, и способствует выработке кортизола накапливается со временем самоосуждение в теле человека, и оно потом откладывается совершенно не той симптоматикой, которая про красоту, здоровье, приятие. Наконец мы попали в Вселенную, в которой понятие нормы теряет свои границы. И если так это происходит, то очень хорошо увидеть в этом позитив. Люди имеют право на авторский путь, современные люди, авторскую личную жизнь, авторский Профессию, свой стиль фитнеса, зарядки, построение диалога, свой ритуал празднования Нового года. Конечно, есть безалкогольные группы. И также, даже поделюсь вам, что у меня день рождения 31 декабря, я не люблю пить алкоголь. Однажды я это обнаружила 10 лет назад и подумала, а зачем? При том, что вы можете сидеть за одним столом. Но есть свое меню выбирать то, что вам подходит. Такие жизнь, в которую вы живете, совершенно имеет право сейчас быть авторской. И уже никто не будет вам говорить вот так вот ай -яй, яй Поэтому если у вас до сих пор субличности в голове, вам же продолжают говорить Плохая девочка, Плохой мальчик, то пора выключать этих внутренних критиков и сказать этой субличности, спасибо, так, есть и такое мнение в моей голове, но я предпочитаю позволить себе сегодня вот эту прихоть. Поэтому не забудьте запланировать и то, что вы можете полениться, побездельничать, свои права на прихоть. Потому что если ваше состояние будет наполнено, а практика 16 минут ничего не делает в день, может вам дать состояние входа в настоящее. Вот как люди, которые нам нравятся, как харизматики, яркие, ресурсные. Они же находятся здесь и сейчас, они находятся в моменте. Их жест, мимика, голос – все соответствует тексту, мыслям, а мысль соответствует звукам, которые они произносят. И это нас завораживает. Мы восхищаемся, так же, как и маленькими детьми, невозможно оторваться котиками, собачками. То есть это существа, которые тотальны в моменте, элементы природы. В природе ничто не пытается казаться, не пытается изображать из себя то, чем оно не есть. И когда вы останавливаетесь эти 16 минут, 8 минут до солнца и 8 минут обратно, пока идет луч, позволяете себе просто быть, как просто! Вы с удивлением обнаруживаете, что а жизнь на самом деле хороша, и она хороша несмотря на то, достигнете вы остальных цели по трем областям жизни, как в сказке. И шел добрый молодец к середине, и пришел он к центру круга, смотрел направо, пойдешь направо, коня потеряешь, налево себя потеряешь, прямо пойдешь вообще все. Поменяется. Тебя потеряешь и коня, и переродишься. Орла, например, или тигра. Тигра. Год будет следующий, 2022 год. Голубого водяного тигра. И вода требует для от нас тонкости. Это стихия, которая чуткости требует. А где же мы возьмем эту чуткость, как не в самом себе?